Здрасте. Здрасте. Че так радуетесь? Меня увидели что а, see, на лобби на лобби двести написан этой А вы чё в кепке сидите дома? Я? Да не я же. Я не в дома, представляете? А где на улице что ли? Не в Хаке. Ну, в Хаке, да. Культурные да. люди головной убор снимают в помещении. Вам, вам свиньям, не понять этого, вам, свиньям, этого не понять. Слушай, Русский война, объясни мне, смесь, хватит. Тебе туалетов хватит? Да. Ничего особо не про грязное, унитаза только А этот, унитаз отправите мне, унитаз отправите.